Короче говоря, китайские AirPods. Обязательно досмотрите этот ролик до самого конца, так как в нем вас будет ждать конкурс. Это обычный день был бы, если бы не сломались мои любимые наушники AirPods первого поколения. А что с ними случилось? Они просто перестали заряжаться, потом просто перестали играть музыку, затем просто перестали подключаться к телефону, потом просто напросто перестали реагировать на любые мои действия. Может быть это из-за того, что я колол имя орехи, или из-за того, что я часто стал слушать русский рэп. Скорее всего, причина просто, короче, кроется в последнем. Ну как же теперь я буду слушать свою любимую песню из Лунтика обгонять людей в метро под крутую музыку из фильма Форса? Ну уж нет. Решил повторно купить себе новые airpods. Спустя 5 минут за высоких цен решил не покупать себе новые airpods. Зашибись, блин. Но альтернативу но равно нужно было найти. Решил посмотреть доступные варианты наушников, Это слишком запутанные, это слишком большие, слишком не наушники. Спустя 10 часов поисков я уже было совсем отчаялся, решил закрыть браузер, как вдруг выскочила реклама тех самых airpods. Прочитал описание, характеристики полностью совпадали с параметрами моих наушников, а вот это уже интересно. Наушники можно было приобрести по супер мега скидке с кейсом в подарок всего за 2 тысячи рублей, заманчиво оформил заказ, на следующий день посылка не заставила себя долго ждать, ожидали шутку от ван ту, что я ждал ее добровольно? Увы, не в этот раз. Я распаковал коробку. Это были AirPods точь в точь, как у меня. Они выглядели неплохо. Похоже, что это даже вторая серия с кейсом для беспроводной зарядки. огонь включил музыку. Качество звука было приемлемым. Буду пользоваться. Спустя неделю активного юзания наушников я до сих пор не мог понять, зачем люди переплачивают в 3-4 раза, если есть прекрасный сайт с AirPods за 2000. Было никак иначе. В очередной день я проснулся, взял телефон в руки, взял AirPods в руки, вставил наушники в уши, включил включительно исключительно новую песню. Заметил, что наушники звучали слишком тихо, прибавил громкости на максимум, вот так-то лучше, а утренняя дискотека даже очень бодрит, вдруг что-то зашкварчало, треснуло как вдруг… Короче говоря… Китайский AirPods. Друзья, ну а пока я прихожу себя закрепивших AirPods, я рассказываю условия конкурса для того, чтобы получить одни из пяти наушников AirPods 2 в надлежащем качестве. Не то, что у меня попался какой-то китайский брат. Все, что необходимо сделать для того, чтобы получить максимально качественную реплику на оригинальный AirPods второго поколения с зарядным кейсом, нужно подписаться на канал Apple Finder, поставить лайк этому видео, а также поделиться им со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Также не забудьте заполнить специальную Google-форму по ссылке в описании к этому ролику. Итоги конкурса мы будем с вами в прямом эфире 14 февраля в 18.00 по московскому времени, поэтому обязательно нажимайте на колокольчик и включайте уведомления для всех роликов на нашем канале. Да будет с вами удача, также не забывайте, что у нас есть целый плейлист видео, короче говоря, на нашем канале, там много всего интересного, классного и забавного. Не забывайте подписываться, заставить лайки, ведь мы очень старались над этим роликом. Спасибо за просмотр и до скорой встречи, пока-пока.